Ребята, подписывайтесь на самый классный канал и не забывайте нажимать на колокольчик. Слушай, мини-доктор, ну ты же у нас в медицине сарис, правда? А Вот расскажи мне, пожалуйста, что мне нужно делать, чтобы у меня был покрепче такой удар, такой тюх, тюх, тюх. вот так вот отбила, отбила этой ракеткой, и ты не снимешь, и высоко, высоко, высоко. Ну, ну, короче, ты меня поняла. Что, что, если хочешь быть сильной и ловкой и быстрой, нужно кушать много белка. Всего мелка Не, Я мелок не люблю. Фу, мелкие они. померяем. Ой, слушай, петинка, эти платья уже прошлый век. Они уже скоро с моды выйдут. Не, не хочу. Я хочу что-то новенькое. Новенькое? А -а -а -а -а, слушай, Нравится. Нет, я Все понятно, бойфренд. Ну ладно, ладно, ладно. Ну что ж, прекрасные сеньорини, рассказывайте, что бы вы хотели? Какое платье бы вы хотели? Ты уверена, что это Привет, друзья, смотрите А мы сегодня открываем помощницу Прекрасную, прелестную Шикарную помощницу Для нашего цветания Троллете, Чтобы она помогла поскорее Закончить наши шедевры Цветочные платья Для куколок малыши Ну что ж, давайте поскорее откроем этот шар И наш первый слой Ну и ладно Мы вот так его откроем А, видна уже подсказка Еще чуть-чуть и подсказка... О, ух ты, мне такая еще ни разу не попадалась! Смотрите, здесь звезда и батарейка! Хм, здесь минус и плюс! Интересно, что бы она обозначала? Честно, я не знаю, кто это! Я даже не могу предположить! Мне терпения просто не хватает! А у нас, смотрите, желтый шарик и наклеечки! У меня уже какое видео подряд попадается желтый шарик. А на последнем слое у нас нарисована шоу Дива. Какая же накрасотка. красотка. Ха, привет. привет. Мы уже почти добрались до самого шарика. Итак, еще капельку. А, оборвался. Ну зачем? Зачем ты оборвался? Я же все равно тебя открою. И где наша тату? Вот, вот она. И это... О, здесь видеокамера, смотрите! Наверное, девочка играет в кино или в театре. Итак, снимаем вот эту нашу инструкцию бумажку и, конечно же, наклеечку. Убираем ее и переходим к нашим аксессуарчикам. О, боже! О! Девочки, смотрите, кто это? Вообще, меня просто переполняют эмоции! О боже, смотрите, кто это? Это мега-мега супер-пупер кукла! А -а -а, класс! Это супер-девочка! А, ребята, как я ее ждала! Если честно, я думала, она попадается только в золотом шаре! О -о -о. Не судите строго, у меня просто переполняют эмоции! А, у -а -а, меня даже руки тросятся! Вот это да! Итак, это у нас бутылочка. Она у нас белого цвета и золотистая верхушка. А, я не могу. Это платье, этот костюмчик. Ой. Итак, итак, продолжаем дальше. А, наша ленточка, мы ее нашли. У меня настроение просто супер. Вот ее обувь. Ой, смотрите, это такие вот кроссовочки. И ажурные носочки, у нее золотистые бантики. Боже, как я люблю шарики Лол! Итак, что это такое? Почему он пустой? Так, где четвертый сюрприз? Я не поняла, что за приколы? Да, как-то это немножко расстраивает, что ли? Ну, ладно, давайте посмотрим дальше. Я уже хочу увидеть, в принципе, саму куколку. Итак, будем делать большое биги-буги-бу. И... Посторонись! А, смотрите, ребята, здесь два сюрпризика. Ну да, конечно же, здесь же ободок. Он настолько огромный, что, наверное, он просто не поместился в то отделение. Я уже очень хочу посмотреть на этот ободок. Он такой классный. Вау, смотрите, какой он классный. Здесь ушки, цветочки. Ну и, конечно же, здесь аксессуары единорога. Здесь золотой такой рог. Балдеж. Хочешь примерить? А, тебе не очень идет. Оставим его нашей куколке. Один, два, три, четыре, пять не открывается, вот это да, вот это подстава Смотрите! Ой, какая она классная! Она просто бомбезная, обалденная, красивая, сногсшибательная! Вообще она супер-пупер-куколка! Ой, какая она все-таки красивенькая! Смотрите, у нее такие как будто желтые колготки и как-то что-то непонятное. Это купальник, что ли? Не знаю. Но мне очень нравится ее обалденная прическа! Вот эта челочка трех цветов! Розовый, сиреневый и бирюзовый! Ааа! -а -а -а. Очень хорошенькая, и глазки такие вообще, это супер куколка. Мне еще с этой серии очень нравится а, цветочек. Я очень хочу старшую девочку. И вот это, я просто не волдею. Давайте поскорее ее оденем. Так, одеваем, одеваем нашу красавицу. А -а -а -а. Вот так. Еще наша футболочка или такая жилеточка на молнии. Вот она, вот она, наша красотка. Такая долгожданная красавица. Смотрите, какая она милашка. У -у -у. Я обалдею вообще. Все, у меня заряд настроения на целую неделю. И, конечно же, мы обуем эту красавицу. Если честно, ребята, я так испугалась, что нету от него одного сюрприза. Ну, я думала, ну все, обдели. Смотрите, это же целая семья единорожек. И сумка, и бутылочка, и все аксессуарчики. А, это большая и маленькая. Ой, какие крошки. И я просто, просто, а, меня просто переполняет эмоции. Мне очень они нравятся, я так их давно искала. Супер, это супер-пупер. Девчонки, мальчишки, ребята, друзья, Спасибо вам всем огромное, что вы меня смотрите, поддерживаете, ставите лайки, пишите просто сногсшибательные комментарии. Я вас так всех люблю. А -а -а -а -а -а. Я вас просто обожаю. Вы клевые, классные, веселые. И все просто обалденные. Смотрите, смотрите, друзья, вы видели? Это же самая единорожка, И она будет помощницей нашего цветания. Вот это ему повезло. Белиссимо, белиссимо, Платья. Ну, судя по твоему внешнему виду, а он просто персето, это будет выглядеть бум бум-пара-бум-пара-бум-пам-бум! Вот так, как-то так! Ой, девчонки, вы представляете? Субтитры сделал Открывать новую подружку для нашей единорожки Ну что ж, поехали посмотрим Кто нас ждет внутри И открываем Ух ты, даже открылась нормально <с <с <im in x2> И где наша подсказочка? Ух ты, здесь солнышко Плюс поцелуйчики Ой, какие пухленькие, красивенькие губки По-моему, мне такая подсказка уже попадалась Но честно, я не помню, кто мне тогда попался если честно, я уже заинтригована, кто будет этой куколкой? Кто будет подружкой нашей единорожки? Как вы думаете? Вы уже догадались? И здесь у нас наклеечки со способностями нашей куколки. А мы... Ой, смотрите, здесь розовый шарик. Ну что ж, открываем дальше. А, какая здесь красотка. Ребята, вы знаете, я очень хочу, чтобы мне попалась цветочек. Я надеюсь, это будет цветочек. Ну, конечно, если это будет не она, я все равно буду надеяться, что она мне когда-нибудь-то попадется. Ну что ж, но я очень надеюсь, что мне попадется именно цветочек. Правда, я не знаю, что эта подсказка означает. Итак, татуаж. И... О, смотрите, здесь ракушка. А, какая она красивенькая. Она розовенькая, нежно такая, нежная, нежная розовая. Может быть, по первому аксессуару я пойму, кто здесь внутри спрятался. И это... О, смотрите, сразу ленточка. Здесь что-то маленькое. А, наверное, здесь обувь. Ой, смотрите, какие классные. Здесь розовенькие такие туфельки. Ага, я не знаю, чьи это туфельки. Но они очень милые. Откроем второй отсек. Может быть, он даст нам разгадку. И это... Сейчас увидим. О, какие очки классные, смотрите. Это очки-сердечки розовые в такой вот зеленоватой оправе. И третий пакетик... Это что у нас купальник? Ага, прикольно! Вот такой вот купальник розового цвета с желтой полосочкой. И наш последний аксессуар вот есть. И ух ты, смотрите, здесь бутылочка, как будто бутылка газировки. И мы уже дошли до самой куколки. Постороней! Ой, чуть не сбили панки! Вот и наша красотка! Вау, вот эта прическа! Обалдеть! Смотрите, какая она классная! Она смугленькая! И глазки, смотрите, у нее салатовый цвет глаз! Я почему-то даже не помню таких куколок, чтобы мне попадались с таким цветом глаз! Давайте поскорее ее оденем в ее купальник! Вот так! Какая милашка мне сегодня попалась! А, крутая куколка! Мне она так нравится! У нее такие огромные глаза через эти очки! Это просто класс! Они очень подходят к ее одежде, к ее купальнику! Ну что ж, друзья, давайте посмотрим, что умеет наши куколки! О, нет, не меняет! Не, -не, не меняет! А наша единорожка? О, смотрите, она меняет еще и очень круто! А -а -а, какая она прикольная! Вот такая наша единорожка. Немножко страшненькая. <свес> а -а -а, Какая-то она такая черная! Вот это да! Она совсем другая! Нет, мне прежняя единорожка больше нравится. Давайте вернем ей прежний вид! И опустим ее в теплую! та -дам! Опять в холодную! А, -а, -а черная! Теплую, а прежняя нежная, красивая. Ой, единорожка, ты такая везучая, ты так классно умеешь менять цвет. Ритай, я уверена, что ты тоже что-то умеешь еще лучше, чем я. Просто ты этого еще не знаешь. Точно, я же умею лучше всех плавать. Вот видишь, я же говорила, что у тебя есть очень классная скрытая способность. Ну что ж, а теперь пришла моя очередь раскрывать свою способность. Я докажу не только троллю, но и себе, что я могу сделать просто шикарное платье! Идем со мной! Ага, мне тоже очень интересно! Так, еще вот здесь, поможешь тебе? Угу, еще вот так, все, все, почти готово! А, все, получилось! Ну что ж, друзья, вы готовы увидеть наш очаровательный цветочек в ее новом цветочном платье! Розочки! Розочки! Быстенько, быстренько, быстренько. быстренько. Ой, эти модельеры-фэшн-стилисты, какая у них все-таки трудная работа. Бондюрно, сеньоры и сеньорины. Сегодня у нас состоится грандиозный показ мод цветочных платьев, которые мы создавали вместе с моей снуксибательной помощницей, единорожкой. Это моя сестра, это моя сестра. А платья будут представлять очень милые, хорошие, веселые, милашные все, сеньор Трулини, мы уже готовы, можем начинать. Перфесто. Ну что ж, начинаем. пагади пугади пагади бум! И первой на этот подиум выходит очень милая, нежная, добрая, светлая цветочек в своем платье дозочка. И сопровождать ее будет ее бойфренд Аморе. Это, ой, как, как мальчика зовут-то? Не помню. Панки, Панки зовут. О, скузи, скузи. И Красивые платья, очень! Миллиграция, Дива, миллиграция. Но это заслуга не только моя, а еще и моей очаровательной помощницей-единорожки! И у меня насчет этого есть заявление! Друзья, так как я уже вижу, что у вас с модой здесь все перфекто, так как у вас есть белиссимая единорожка, я решила возвратиться на мою родину! О, бандерно, есть, это ностальгии поэтому я хочу домой. О, нет, нет, нет, Трулини, я без вас не справлюсь. Справишься, справишься, я-то лучше знаю. Ты еще меня превзойдешь. Ну, а так, чтобы тебе одной было не очень тяжело, у меня есть для тебя подарок. Это будет твоя помощница. Привет. Ой, привет, единорожка, Приветик, друзья! Смотрите! Помощница нашей единорожки будет тоже и шарика Лол третьей серии Второй волны. А, давайте поскорее посмотрим, кто это будет. И я уже хочу увидеть подсказку. Попробуем аккуратненько. Вот, открылась. И где моя подсказочка? Ну, выходи! Я уже хочу на тебя посмотреть. Убежала! О, вау! Мне такая еще не попадалась! Смотрите, это кошечка и девочка в спортивной повязке! Что будет кто-то из спортсменов? Нет! Кэт-волк! Кошачья прогулка или кошачья походка? Интересно, интересно! Меня это очень интригует! А вас? Итак, где, где мой второй слой? Вот он! Отличненько открывается! Ну ничего, мы до тебя доберемся. А, у нас розовый шарик. Ярко-ярко розовый. Даже малиновый, я бы сказала. И наши наклеечки. А, у нас на очереди третий слой. Еще совсем чуть-чуть, и мы узнаем, кто будет помощницей нашей единорожки. Мишка. Смотрите, здесь выпало тату. Здесь какая-то, будто флакончик с духами. Что-то мне такое же кажется, попадалось. Не помню точно. Ну ладно, давайте посмотрим дальше. Это все лишнее и переходим к нашим аксессуарам. Вот этот первый я открою. Слушайте, если честно, этот пакетик какой-то жирноватый. Вот честно, руки какие-то все жирные. А! -а, -а, -а. Вау, такая куколка у нас уже есть, ребята, это будет повторка. Если честно, мне очень расстраивает то, что во второй волне попадаются куколки из первой волны. Это как-то совсем неинтересно и нечестно. Итак, открываем второй да, это наша повторка, конечно же. Смотрите, у нее, в принципе, костюмчик очень похожий к костюмчику единорожки. Ну, по крайней мере, юбочка. Цветами отличается, видите? Здесь у нас розовый, темнее, светлее, еще светлее. А у единорожки бирюзовый, сиреневый розовый слои. Вот так вот у нас повторка. А, это обидно. Давайте побыстрее так все откроем. Пакетики жирные, плохо открываются. Смотрите, это у нас бутылочка малинового цвета и золотой верхушкой. И наш последний аксессуар. И ленточка. А, открылась. Обувь нашей куколки. Вот такие вот босоножечки с бомбончиками малинового цвета. Итак... Сейчас будем делать, как Трулини говорит, бугидибагидибуу! Та-дам! Итак, открываем саму куколку! Вот она у нас! Это у нас шоу-дива! Смотрите, какая хорошенькая! Сейчас мы ее оденем! Ну что, ж, здравствуй, Динарочка! Мне очень приятно, что я буду твоей помощницей! Спасибо большое! Мне тоже очень приятно! Я думаю, мы с тобой сработаемся!